Сегодня мы поговорим о деньгах, о богатстве, о нашем стремлении к нему, и поговорим о том, почему нам нужно с осторожностью относиться к тому, чем мы обладаем. Название данной проповеди – проклятие богатства. И пусть никого не смущает такое название. Мы знаем, что богатство само по себе нейтрально, но не определяет ничего. Однако наша греховная природа может негативно повлиять на наше духовное состояние. И как следствие этого, наше отношение к деньгам может измениться. Перед началом нашего рассмотрения данной темы, мы должны сказать несколько слов о самом богатстве. Под богатством в Библии подразумевается не просто большое количество денег, но, собственно, это может быть наличие земли или недвижимости, большое количество домашнего скота или большое количество рабов. Как правило, там, где было множество рабов, там было большое количество Домашнего скота. Итак, богатство в Ветхом Завете, и в Новом Завете, рассматривалось как Божье благословение. Мы можем вспомнить множество примеров, начиная с Авраама, Якова, Исава, Иосифа, Соломона и других библейских персонажей. Бог их благословил материально. Богатство иногда отождествлялось с грехом. Например, им часто обладали нечестивые люди. Между прочим, есть немало библейских пророчеств, в основе которых лежит, лежит осуждение людей, как раз таки обладающих богатством. В книге Откровения мы читаем, что люди последнего времени будут процветать и богатеть. Богатство само по себе нейтрально. Если мы читаем внимательно Священное Писание, то мы можем заметить, что деньги сами по себе нейтральны. Богатство может быть наградой за испытания. Нам достаточно посмотреть на Йова. Написано, что Бог благословил его вдвое больше того, что он имел. Также в качестве примера мы можем взять Соломона. Это тоже было неким испытанием веры, когда он попросил мудрости вместо богатства или мира. Богатство материальное часто сопоставляется с богатством духовным. Эта особенность в основном наблюдается в Новом Завете, в учении Иисуса Христа, а также в посланиях апостола Павла. И, безусловно, как мы сами прекрасно замечаем, предпочтение дается духовному богатству. Этот список не ограничивается этими пятью пунктами, о богатстве в Библии говорится действительно очень много, но это те истины, которые лежат, скажем так, на поверхности. Теперь, собственно, мы переходим к теме нашей проповеди. Как материальное богатство может повлиять на христианина? Конечно же, судя по названию «проклятие богатства», вряд ли можно ожидать что-либо хорошего от богатства. Тем не менее, сегодня мы поговорим о негативном влиянии того, чем может обладать один человек. И перед тем, как мы погрузимся в нашу тему, нам следует понять одну очень важную истину. Христианин не может относиться нейтрально к деньгам. Мы, как христиане, либо будем пристрастны к ним, либо мы будем их использовать как средство для достижения Божьей славы. Будем их использовать на добрые дела. Быть нейтральным в отношении денег, попросту говоря, невозможно. Итак, к чему может привести богатство? Что оно порождает? Итак, первый наш пункт. Богатство порождает алчность или жадность. Слово «алчность» означает неумеренная склонность человека к получению материальных благ, стремление заполучить как можно больше, жадность, скупость, склонность к накопительству. Иисус 2000 лет назад сказал «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазну». Возможности, которые сегодня предлагает мир, настолько обширны, что во всем этом – человеке появляется желание иметь, иметь, иметь и снова иметь, обладать, обладать и снова обладать. Притча о безрассудном и глупым богачем раскрывает нам эту истину. Давайте мы вместе с вами прочитаем эту притчу. Она записана в Евангелии от Луки 12 главе 16 стиха: сказал им притчу: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой. Что мне делать?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 Муже достанется то, что ты заготовил. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Другими словами, стяжательство. Некий такой парадокс. Чем больше ты получаешь, тем больше в тебе проявляется алчность или жадность. И это относится не только к деньгам. Нам можно посмотреть на то, чем заполнены наши задние дворы, сколько в доме у нас хлама и мусора или вещей, которые мы складываем годами и которые, по сути, мы еще ни разу не использовали или не будем использовать. Богатство порождает алчность. В романе Гоголя «Мертвые души» мы можем встретить такого персонажа, как Плюшкина, Степана Александровича Плюшкина. Вот что о нем пишет Гоголь.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 Если баба позабывала ведро, он утаскивал и ведро. Ты имеешь много, ты хочешь еще и ничего не отдаешь. Смотрите, что говорит богач. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. У него есть все, но он хочет и избыток сохранить. Из этой библейской притчи мы можем вынести еще одну важную истину. Богатство порождает эгоизм. В этой притче богач был сосредоточен полностью на себе. И хотя кто-то может возразить, что деньги тут не при чем, однако, пожалуй, я не соглашусь. Еще как при чем. Когда в твоей жизни начинают переходить большие доходы или финансы, ты начинаешь думать о том, что хотел бы себе купить. И давайте будем честными, если кто-то посчитывает нам 10 тысяч долларов, вряд ли мы сразу... А начнем думать, куда же пожертвовать эти деньги. Может закончить ремонт церкви. Или... Может быть, мы подумаем о том, что я мог бы себе купить. Мы начинаем фантазировать, и именно наша фантазия развивает и усиливает наш эгоизм. В США был проведен интересный эксперимент. Исследователи из Калифорнийского университета проанализировали данные 1519 человек из США. Ученых интересовали чувства и эмоции участников. Исследование показало, богатые добровольцы чаще испытывали эгоистичные чувства и эмоции, такие как гордость и удовлетворение. Менее обеспеченные люди получали больше удовольствия от отношений. Их позитивные чувства в основном были связаны с другими людьми. К примеру, они испытывали любовь и сострадание. Кроме того, менее обеспеченные участники чаще замечали красоту в мире вокруг них и восхищались. По словам ученых, состоятельные люди стремятся к независимости и самодостаточности. А людям с низким уровнем дохода их эмоции помогают установить тесные связи с другими и справиться с менее благоприятными условиями. В Англии, Луки 6 глава 24 стих. Напротив, горе вам богаты, ибо вы уже получили свое утешение. Скорую идею мы можем увидеть в истории богача и Лазаря. В Англии Луки 16 глава 25 стих. Но Врам сказал, Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злой. Но не же он здесь утешается, а ты страдаешь. Заметьте, при жизни богач утешался и наслаждался своим богатством. И вроде бы ничего, но богач не делился своим богатством с другими. Эгоизм окружил его сердце. В Послании Якова мы можем прочитать увещевание богатым людям. И вместе с тем поможем увидеть некоторые важные характеристики. Послание Якова, 5 глава, с 1 стиха. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Богатство ваше сгнило, и одежды ваше изядены молю. Золото ваше и серебро из и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Заметьте четвертый стих, что там написано? Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет и вопли, и вопли женецов, дошли до слуха Господа совов. Вы раскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы судили убили праведника, он не противился вам. Все это в какой-то мере порождает богатство. Алчность, жадность и эгоизм. Богатство в этом вам поможет. Итак, богатство порождает также чувство самодостаточности. Богач ни в ком не нуждался. Он чувствовал независимость. В интернете можно встретить много определений самодостаточности. Но, пожалуй, с библейской точки зрения, именно это определение подходит лучше всего. Самодостаточность – это когда ты ничего не ищешь извне, а извлекаешь все от себя. Другими словами, ты самодостаточен, ты богат, имеешь все. Когда ты имеешь все, тебе уже трудно приходить к Богу. Потому что мы, как люди, привыкли, что обычно, если мы приходим к Богу, то мы приходим ради того, чтобы что-то попросить. Один миссионер однажды побывал на одном собрании. Дело было в одной из стран третьего мира. У людей в той церкви не было обуви, и этот миссионер и его напарник были единственными на том собрании, у кого была обувь на ногах. После служения к ним подошла одна женщина и спросила, «Вам должно быть тяжело молиться там, в Америке». Миссионер немного был растерян, и он переспросил, тяжело молиться? «Ну да, вы имеете все», — сказала эта женщина. Тогда миссионер спросил, «Что вы имеете в виду?» Тогда женщина ответила, «Если мы не молимся, у нас нечего есть. Если мы не молимся, то наши дети умирают. Если мы не молимся, то приходят бандиты и нас обкрадывают». И этот миссионер в своей проповеди сказал, Чарльз Сперджин был прав. Христианство может пережить все, но только не процветание. Открывание, 3 глава с 14 стиха. И ангелу ладикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горячий и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаю, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг. Посмотрите, что говорит церковь последнего времени. Я ни в чем не имею нужды. Самодостаточность. Богатство в этом вам поможет. Израильский мудрец Агур,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 «Дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь». Слово «присытившись» означает насытиться или удовлетвориться. Агур явно понимал, что может принести богатство в жизни человека. Жаль только, что сегодня христиане преследуют то, что, по сути, может убить нашу веру. Однако об этом мы поговорим чуть позже. Мы знаем, что Иисус очень много говорил о богатстве. Мы не сможем охватить абсолютно все, но сосредоточим свое внимание на одной очень важной истине. Иисус ее подчеркнул, сказав истинно. Другими словами, Иисус сделал акцент на это. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». Итак, наш пункт «Богатство усложняет вход в небеса». Представьте себе, что перед вами дверь, а за дверью рай. Все, что вам нужно сделать, это открыть дверь и войти в рай. Вы открываете дверь, но, к вашему удивлению, понимаете, что дверь узкая. Все бы ничего, худой человек пройдет с легкостью, но вы, вы-то весите 150 кг. Вот вам будет проблематично войти в рай. Что-то подобное происходит с богатыми людьми. Почему? Спросите вы. Нам нужно посмотреть на контекст. Богатый юноша, который, впрочем, по словам евангелиста Луки, был очень богат, спросил Иисуса, что же нужно сделать, чтобы унаследовать жизнь вечную. И Иисус говорит, продай все, раздай нищим и следуй за мной. Юноша опечалился и отошел. А Иисус сказал, трудно богатому войти в Царство Небесное. В Евангелии от Марка есть одна очень важная вставка которая, впрочем, проливает свет на слова Христа. Марка, 10 глава, 24 стих. Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять, опять говорит им в ответ. «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие». Фраза «надеющимся на богатство» отсутствует в некоторых авторитетных манускриптах. Но как бы то ни было, посмотрите, как Иисус обратился к Своим ученикам. «Дети». Интересно, что несколькими словами ранее Христос сказал, «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него». И дальше, с 25 стиха Христос создает очень интересную метафору. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатым войти в Царствие Божие. «Удобнее верблюду пройти с игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божье. То есть в действительности, согласно этой метафоре, согласно тому, что сказал Христос, это невозможно. Поэтому ученики дальше спросили, «А кто же тогда может спастись?» Петр обратился и задал разумный вопрос Иисусу. «А мы? Вот мы оставили все и последовали за тобой. А что будет нам?» В этом отношении Петр был прав. Они ставили свои работы, свои бизнесы и последовали за Господом. Они стали детьми, полностью зависимыми от своих родителей. Вторыхлетний ребенок не может обеспечивать сам себя. Он полностью зависим от своих родителей. Богатство же создает ложное видимое чувство защиты. Когда человек имеет много, ему кажется, что ничего не может с ним случиться. Он защищен. Если есть деньги, есть искушение подумать, разболеюсь, пойду к врачам. Машина сломается, куплю новую. Но Бог говорит, безумец, всю же ночь возьмут душу твою. Богатство это как дом из бумаги, на которой нарисованы кирпичики. Ты сидишь в доме, смотришь на стены, и тебе кажется, что дом защищен, он построен из кирпича. Богатство усложняет ход в небеса. Оно создает ложное чувство защиты. И таким образом, богатые люди — это люди независимые, это люди самодостаточные. Богатые люди, им сложнее представить себя детьми. Если ты поверишь, что деньги решают все, что деньги — это фундамент, который никогда не поколеблется, то ты попал в ловушку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 «Собирая себе сокровища добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Слово «высоко думать» в греческом означает «превозноситься», «высоко думать» или «мнить» о себе, «гордиться». Послушайте, что написал Джон МакАртур в отношении этого стиха. «Те, кто живут в изобилии, постоянно испытывают искушение смотреть свысока на других» и поступать высокомерно. Богатство и гордость часто сопутствуют друг другу, и чем богаче человек, тем больше он искушается гордостью. Те, кто живут в изобилии, постоянно испытывают искушение смотреть с на других и поступать высокомерно. Заметьте, мы не говорим, что богатство автоматически порождает гордость, но оно может породить гордость как и все предыдущие пункты, богатство оно способствует, это хорошая почва, на которой может появиться гордость, самодостаточность, независимость, эгоизм, жадность и все эти греховные явления. Итак, притча 28 глава 11, 11 стих. Человек богатый, мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Иеремия, 9 глава, 23 стих. Так говорит Господь. Да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатый богатством своим. А мы знаем, что Бог гордым противится. притчи 18, 23. С мольбой говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Царь Ози, благочестивый царь, однако, как только он стал силен, как только он стал богатым, силою написано, что он стал преступником перед Богом. Опять же, нужно справедливости ради напомнить, что богатство — это не только деньги, это изобилие чего-то. Изобилие еды, это изобилие силы, это изобилие чего-то. Но когда он сделался силен, возградило сердце его на погибель его. И он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскорить фимиам на алтаре Кадильном. Богатство порождает гордость, оно привлекает своими возможностями. Апостол Павел говорил, что желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные, и вредные походы. Мы как-то подробно разбирали эти стихи, когда говорили о скрытых грехах – в частности, о грехе сереблюбия. Богатство привлекает, оно светит, и тебе хочется все больше и больше. И нужно повторить, что богатство это не только золото или деньги, это и имущество, и мод, и изобилие и так далее. Итак, следующий пункт, на мой взгляд, очень серьезный и очень важный. Богатство заглушает слово. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века всего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Слово обольщение может означать с греческого обман, обольщение или ложь. Оно привлекает. А Христос говорил: жизнь человека не зависит от изобилия Его имени. Сегодня все тянутся к комфорту. И пока ты думаешь, как обеспечить себя и жить в достатке и изобилии, часы тикают, и твое время уходит, и плоды ты так и не приносишь. Богатство – это хороший инструмент в руках дьявола. Сегодня многие христиане погнались за финансовой свободой, вместо того, чтобы довериться Богу и просто ждать, когда Бог ответит на наши нужды. Богатство заглушает веру. Вера от слова Божьего. А если богатство заглушает слово, значит оно автоматически заглушает и веру. А если веры нет, значит ты оставляешь Бога. Посмотрите, что написано об Израиле. самое начало в законе, 32 глава, 32 глава, 15 стих. И уточнил Израиль, и стал упрям, уточнил, то сел, и расширел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердынь спасения своего. И здесь мы должны перейти сразу же к следующему пункту. Богатство ведет к забвению Бога. Второзаконие 6 глава с 10 стиха. Когда же ведет тебя Господь Бог твой всю землю, о которой Он клялся отцам твоим Аврааму Исаку Якову, дать тебе с большими хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезами, высоченными из камня которых ты не высекал, с виноградниками, и мыслинами, которых ты не садил, и будешь и есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего, бойся и Ему одному служи, и Его именем клянись. В книге про мы можем прочитать, что богатство такие привело израильский народ к тому, что он забыл Бога. Это то, о чем мы говорили в предыдущем пункте. Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня. В конце концов, что предложил дьявол Иисусу, когда он находился в сорокодневном посте? Богатство. Заменить Бога богатством? Заменить три года? Заменить 20, 30, 40 лет на вечное мучение в аду? Не самое хорошее предложение для человека, который может рационально размышлять. Впрочем, о богатстве мы можем говорить очень много. И эти пункты можно с легкостью увеличить до 20 и 30. Безусловно, богатство – это земная суета. Иисус сказал, не собирайте себе сокровища на земле. Не устраивайтесь на этой земле. Нам всем хочется жить в достатке и комфорте. Но, как правило, это негативно сказывается на нашу душу. «Не можете, — сказал Иисус, — не можете служить Богу и мамоне. Не можете. Либо мы будем раздаваться для Господа, творя добрые дела, либо мы будем жить для себя. Главное, чтобы наше сердце принадлежало Господу». Богатство создает ложное чувство счастья, но оно не может насытить нашу душу так, как Иисус. Наше отношение к материальному, к деньгам, к богатству, как мы сказали в начале проповеди, не может быть нейтральным. И это хорошая проверка сегодня для нас. А где наше сердце? А что из того, что я получаю или зарабатываю, идет на добрые дела? Идет для Господа. Будем держаться вечной жизни, будем идти по узкой тропе, будем лишаться чего-то для Господа. Потому что следования без жертвы не бывает. Подадим Господу наши сердца и будем следовать за Ним. Аминь.